Привет. Этот ролик, который мы сейчас снимаем, я хочу посвятить. Ну, знаете, есть такая на свете высшая каста знатоков, которые все знают. Да? Вот у меня один партнер, он находится в Литве, собственно, где мы сейчас находимся. и Он утверждает, что с карточки платежной системы NXP, Банка Америки, в Литве невозможно снять денег. Да? Есть, и, есть, ну, я уже в компании нахожусь почти. Почти два года. Сегодня мы еще раз, очередной раз продемонстрируем, как все за деньги именно с этой карточкой. Повторюсь, NXPay. Ну вот вот чтобы развеять все эти мифы, да, потому что, ну, вы знаете, наша ментальная слогана она нам позволяет очень много думать, но иногда эти мысли они, они, бывают не очень правильными, не очень, не очень достоверными. Поэтому чтобы развеять этот миф, мы сейчас немножко посетим, погрим кофе, и я пойду, сниму. Ни много, ни мало, в принципе, я сниму 500 долларов, это те деньги, за которые сегодня живут две люди, да? то есть это средняя заработная плата в Литве. Но я бы не сказал, что если я сегодня сколько зарабатываю, если зарабатываю больше, но этой суммы, в принципе, хватит для того, чтобы показать, на самом деле работает ли сама карточка или нет. это еще раз, вот, мы сейчас я достану ключик, ключик от этой комнаты не лиша да, я вам вот. ну сейчас мы... Проверим. Вот она на Вот как Вот такая вот карточка Некспей. Тщущий, который с вами мне приносит деньги, который мне с дает другое качество мира. мы убедились, что деньги платятся, деньги настоящие, реальные, деньги, не какие-либо то есть настроение скептиков слегка на ухудшилось, тех, кто не верит, хотя те, кто не верит, а те, кто не верит, а не верит, это дело кто не вер, это дело знания. Если ты сегодня не был на Луне, это не означает, что те, нет. Вот, поэтому Те, кто не верит, вернутся на свои работы. Те, кто хочет начать свой собственный бизнес с минимальными инвестициями, вы можете мне позвонить по Skype, вы можете мне отправить письмо на email, я обязательно отвечу, скажу, что делать дальше, а, как мы работаем, что мы делаем. То есть мы работаем на 200% дома через интернет. Ну, только уходим, чтобы снять деньги с другой карточки. Поэтому... Я скажу так, не иметь такой карточку, американского банка в кармане, в да? котором можно поехать куда угодно, Но с кем угодно, естественно, и самое главное, на столку угодно. Поэтому я желаю вам удачи и принимайте правильные решения. Все, пока.